И тогда предлагаю сразу начинать Я и передаю слово Светлане. А вот сейчас к нам еще один координатор подключается, даже два. Все, теперь мы в полном составе. Доброго всем. Mm -hmm. В прошлый раз мы с вами остановились да, на э, том, что предстоит делать, какой порядок действий, какие основные этапы э, должны быть в работе. И э, как раз сделали паузу, чтобы в этот раз перейти на э, различные особенности да, организации работы, начала процесса и э, оценки. Итак, давайте мы сейчас как раз к организации работы и перейдем. Немножечко расскажу, немножечко, как и в прошлый раз, вас попрошу поделиться опытом. Если что-то будет плохо слышно или что-то, вы, пожалуйста, говорите, дайте знать, потому что у меня, например, изображения замирают, я не уверена по поводу качества связи. Вот, поэтому я, с вашего позволения, в камеру себя сейчас выключу. Останется только демонстрация экрана, чтобы это все было лучше. Если, если оно позволит, ты сделаешь. Да. Угу. Итак, мы говорили, что первое, что нам предстоит сделать, тогда, когда уже... У вас есть проект, у вас уже известно, кто ваш партнер, да, кто заказчик, вам не надо, мы пропускаем этот пункт найти партнеров с ними взаимоотношения. Хотя, как раз наличие партнеров еще не, не Означает, что мы установили взаимоотношения, обо всем договорились. Но, опять же, насколько помню наш разговор, многие уже со своими партнерами потенциальными связались и уже начали договариваться. Итак, когда вы уже со всеми связались и договорились – вам нужно, знать задачу, да? вы договорились, вы обговорили, правильно ли вы понимаете там друг с другом задачу, все ли так, как было написано, или даже какие-то особенности. И под эту задачу вы расписываете, какой вам нужен состав группы. То есть, кто из студентов необходим вам для того, чтобы работать. Сколько человек? Какие специализации? Какой уровень подготовки? Как, какой, какой, какой уровень подготовки? Собираете этот состав первично? Как собирать? Да, мы тоже немножко обсуждали в прошлый раз. Я думаю, доступными вам способами. Вот у вас группа собралась. Вы на нее посмотрели и смотрите, кого не хватает, кого еще нужно искать. Возможно, что кого-то не хватает, но люди готовы научиться, и у вас есть время. Потому что, да, может быть, вам нужен человек на задачи, допустим, экономические. У вас все в гуманитарии, с художественным уклоном, но есть человек, который интересуется экономикой и говорит, я готов. Если вы мне поможете, объясните как бы, основы, я готов взять за эту задачу. Вы смотрите, если у вас время, если время позволяет, если вы готовы объяснять, да, если нет, то вы находите еще человека там, с экономическим уклоном, да, с, э, с экономического потока. И, э, что важно, да, не просто вы даете ему задачу, а идеальный вариант, если вы того самого интересующегося поставите работать вместе э, с тем человеком, которого вы специально нашли, с имеющимися э, компетенцией. План работы с группой. Что вот здесь важно, на что хотела обратить ваше внимание. Основные, кто работает над проектом, это вот та самая команда студентов. Хотя, естественно, ответственность за выполнение задачи, за выполнение всего проекта, она на нас, на руководителях, на менторах, но вы идете с группой, вы не ведете группу за собой, да? вы идете с группой, вы направляете, координируете, вы не работаете за них, вы работаете с ними, вы помогаете им работать чтобы формировать те самые компетенции, которые позволят им становиться специалистами, применять знания, навыки и становиться потихонечку специалистами в их области. Соответственно, внутри группы распределяются задачи, кто за что отвечает. Лидер формальный, назначать, не назначать, тут вопрос такой, честно говоря, в группах, Далеко не всегда, например, назначают старшего, формального старшего. В основном, наоборот, старше по каждой задаче. А неформальный лидер, он обычно выявляется сам тот, кто э, начинает, так сказать, направлять процесс, помогать, координировать уже там внутри, внутри, внутри самой группы, внутри студентов. Вы договариваетесь э, о формате частоте встреч, место хранения информации и, и так далее. То есть... Но самый такой оптимальный вариант, который пока по, по, вариант, который показался наиболее оптимальным вот, э, в, за то время, что я с этим работаю, это встречи раз в неделю. Ну, в моем случае онлайн, потому что действительно очень разные программы, очень разные возраста, и, соответственно, очень разные расписания и разбросы по всему городу площадки. Соответственно, мы встречаемся онлайн, а вот преимущественно в один и тот же день, чаще всего вечером смотрим, что получилось, что не получилось тех задач, которые были, советуемся, как что дальше делать, что-то делаем сразу, прямо во время встречи и договариваемся, что нужно делать к следующему разу, нужно ли нам скорректировать время, день следующей встречи и так далее. Небольшое напоминание, да, зачем мы все это делаем. Важно помнить, что в процессе работы... Студенты не только применяют имеющие знания и навыки да, на практике и вводят эту рабочую уже специальную деятельность, они учатся тому, что они не знают, что им потребуется, они учатся друг у друга и у нас, и мы учимся у них. И, конечно, развиваются так называемые soft skills потому что это прежде всего работа групповая, командная и, конечно, постоянная коммуникация и как у студентов между собой, так и с координатором, так и с заказчиком. Очень полезно, очень эффективно включить заказчик. И даже не во всякую встречу, на каждой встрече заказчик в целом не нужен, но Скоординировать вначале, то есть познакомиться э, со студентами, ответить на их вопросы. Сейчас такой вот маленький момент э, перейду. Э, первое, э, что я прошу студентов сделать, сейчас вот слайдик у нас тут немножечко позже идет, но тем не менее. Первое, что я прошу студентов делать, когда вот мне набирают студенты на работу по определенному заказу, определенному запросу, уже на стадии набора, озвучиваю заказчика, что это за организация, прошу найти по ним информацию до того, как мы еще с ними первый раз встретимся. То есть познакомиться заочно, сформировать некоторую свою картину. И э, до того, как мы начнем работать, да, то есть, вот, рассказываю, что нам в принципе, потребуется, посмотрите, что вы по открытым материалам у заказчика видите, есть или нет для решения вот этих задач, э, что, как вы думаете, нам может там потребоваться, какие у вас возникают вопросы к сформулированной задаче и так далее. И все это происходит э, до первой встречи заказчика. То есть у нас как бы, получается две первых встречи. Одна первая встреча ⁇ это встреча команды, команды и ментора. Мы встречаемся, обсуждаем, решаем, что, как мы вообще там будем делать, как мы будем технически взаимодействовать, кто что нашел про организацию, у кого какие вообще мысли и так далее. Формулируем вопрос. Формулируем вопрос. Вопрос формулируем и на встрече, и уже после встречи ребята продолжают. И встречаемся с заказчиком. Обычно это да, в таком варианте встречи с заказчиком у ребят уже вполне себе э, конкретный, довольно-таки четко поставленный вопрос, э, касающийся э, тех задач, которые предстоит выполнять. Очень важный момент, связанный с мотивацией группы. Первый момент, да, Договариваемся на берегу, что называется. Сколько будет занимать времени работы над проектом? Потому что, опять же, у всех занятость разная. Кто-то готов заниматься проектом 3-4 дня в неделю, кто-то готов в один день в неделю заниматься в течение пары часов. Да, тогда мы формируем проектное предложение так называемое, вот Я в прошлый раз рассказывала по, по поводу ярмарки проектов, я помню ответы, да, что ярмарки проектов как таковой нет, но тем не менее вы все равно, набирая студентов, им делать некое проектное предложение. И в этом проектном предложении вы отслучиваете, сколько будет занимать работа. То есть да, то есть это может быть более формализовано или менее формализовано, но это должно быть. То есть у нас, например, в проектном предложении, который мы вывешиваем на ярмарку, и даже когда не, не, не, не только ярмарку используем, а просто там рассылаем через те же группы студентов, через те же там деканаты, есть вполне конкретно прописано, сколько часов в неделю будет занимать, когда дата начала, когда дата окончания, чтобы можно было сориентироваться, чтобы человек сам решил, может ли ему сколько проекту уделять. Соответственно, дальше это регламент взаимодействия. Регламент взаимодействия. Как задавать вопросы? Куда задавать вопросы? Какая форма связи существует? Ну, в принципе, мы говорили о том, да, что мы технически должны договориться о как встречаемся офлайн, онлайн, если онлайн, то в такой программе. Кроме этого, еще обычно есть какой-то чат да, для более быстрой реакции. Ну, вот у нас чаще всего сейчас с онлайном сейчас немножко стало сложнее. То есть в прошлом году это было мы с Teams, сейчас это вебинар, либо Zoom. Но Zoom, опять же, только, только индивидуальный, который можно использовать, он 40 минут прерывает, как э, обычно. Вот. Но обычно, если что, два раза в 40 минут тоже хватает. Сейчас мы даже стали уже иногда онлайн прямо в Telegram, в чате встречаться. Но в целом, вот, например, тот же Telegram очень удобно работает для того, чтобы задавать быстро вопросы. У нас, например, обговорено, что если вопрос или требующий срок реакции Или вопрос, который важен для всех участников, мы это озвучиваем в Телеграм. Если какие-то индивидуальные вопросы, которые можно спокойно, не в торопях, так сказать, не, не, не прям, прям сейчас разобрать, то тогда чаще всего на почту вот, и в спокойном режиме уже индивидуально разбираемся. Если это требуется до встречи или если это требуется сделать индивидуально, а не всей группой. Вот. Обязательно проговариваем, да, возможности, формат обращения за помощью. За помощью можно и нужно обращаться. Если что-то не получается, лучше сказать, чем об этом станет известно тогда, когда уже должна быть сделана какая-то работа, а была какая-то проблема, и, соответственно, об этой проблеме никто не знал, потому что никто не сказал. Напоминаем еще о таком моменте, что так как работа у нас групповая, командная, работа распределяется между несколькими участниками, соответственно, ответственность каждого – это ответственность всей группы, ответственность за всю задачу. Соответственно, это с одной стороны, ну, не хочется говорить давление, да, но это в хорошем смысле, да, некоторое такое о том, что если ты не сделаешь, ты не, не только сам себя подведешь, да, ты подводишь и, и команду, и группу, и, значит, соответственно, кто-то должен будет это делать вместо тебя, а так не делается в нашем, ну, вообще по жизни и в рабочем мире тоже, в частности, вот, опять же, если предполагается или не предполагается какие-то, так мы скажем, плюшки, да, за курс, мы об этом тоже говорим, если сами об этом не сказали, могут возникать вопросы, значит, отвечаем». Но тоже из нашего прошлого обсуждения, помню, что в некоторых случаях это включено как часть курса. Ну, собственно, зачет части курса, да, зачет, части курса – это тоже студент дополнительный бонус, скажем так. Да, кроме того, что ты применяешь знания на логике, делаешь интересное дело, делаешь полезное дело, ты еще как бы проходишь часть какого-то курса обучения. Вот. Если это кредиты, то кредиты. Ну и на самом деле э, очень тоже такой полезный момент э, у нас в одном из разделов э, плана действий было то, что делайте и рассказывайте о том, что вы делаете. Так вот, новость на том же сайте ВУЗа о том, что такие-то такие -то ребята подготовили проект для такой-то такой компании, сделали то-то, то-то, то-то. Это же тоже в некотором смысле у фону новость. То есть человек, э, о человеке хорошо отозвались, человек, о человеке рассказали, то есть эту уже пирамиду Маслов, да, уже э, вопросы признания, одни из наиболее, одни из наиболее высоких э, уровней пирамиды, вот. э, бывает, э, ну это, кстати, чаще даже по инициативе заказчика, у нас был проект, э, правда, это было чуть-чуть в другом формате, это было с магистрантами в рамках проектной деятельности, тоже работали с некоммерческой организацией. Вот всем участникам организации писала благодарственные письма именно. Как бы в портфолио очень даже, ну и просто приятно. Вот. И еще очень важный момент по мотивации, это вовлеченность согласно потребностям. Тут уже, да, еще в большей степени нам, включ, нам, нам надо включаться внимательно. Что конкретно привлекает вот этого данного участника в этом проекте? Или, в, может быть, в работе этой группы? Может, ребята вместе поработать над чем-то интересным? Или э, вообще в деятельности волонтерской как таковой? То есть почему-то человек сюда пришел, да, почему-то человеку стало здесь интересно. И нужно понять, что именно заинтересовало человека здесь, вот в этом проекте, в этой деятельности, вообще в волонтерском, в чем-то. Чтобы теми задачами, которые мы даем, то работой, которую мы даем, поддержать больше всего именно этот интерес. То есть чтобы человек работал с тем, что ему интересно, важно, нужно. И стараемся в процессе работы как можно лучше дать интерес поддержать, создать вот, условия, дать возможность проявиться в том, что человеку нам наиболее интересно, дать ответственность, если человек хочет этой ответственности, дать возможность чему-то научиться, да, если мы видим интерес чему-то научиться и так далее, и так далее, и так далее. То есть на самом деле Тут мы, к, скажем так, к таким формальным вещам, да, как, вот, например, это у меня студент э, экономики, но я просто веду экономику прежде всего, э, если это студент с экономики, ему экономическая задача, если это студент с дизайном, ему там дизайнерская задача, да, нет. У нас там был случай, да, когда студент с экономики сказал, я хочу разработать вот дизайн материалов, нужно было разрабатывать, я этим увлекаюсь, мне интересно, я вот хочу не экономическую задачу, а дизайнерскую задачу. Да, замечательно. Единственное, контроль, да, то есть, мы, если мы видим, что человек не справляется, ему нужно для этого а, какие-то дополнительные а, знания, навыки, которые мы ему не можем дать, да, потому что, например, если я экономист, вот я совсем не дизайнер, мне дизайнерскую задачу не а, помочь сделать, не объяснить, не показать, что там еще можно сделать, да? значит, соответственно, моя задача как а, координатора, ментора группы, или найти преподавателя, который сможет помогать, помочь это сделать, или а, привлечь все-таки, опять же, и дизайнера, желательно, потому да, что более опытных уже не из первых, не из первых курсов, и поставить их в парк. Вот. Либо я вижу, что, например, все идет как надо сразу, и действительно человек это не только увлекается, но это понимает, и он работает должно быть дизайнерской То есть идеальный рецепт это обо всем договориться на берегу, посмотреть, кто чего хочет и как мы это хочу, можем поддержать, и, собственно говоря, в этом ключе и работать. Ну, давайте мы традиционно. Немножечко пообщаемся уже, монолог превратим в общение. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов по поводу вашей работы, вашего опыта работы с группами студентов и какие приемы работ, что не работает, может быть, какие-то сложности и чего не хватает сейчас, чтобы работать со студентами и группами более эффективно. Первые по желанию в любом порядке. Давайте, коллеги, я Елена Александровна подземкова слышно меня? Угу. Да? А, так, можно тут слайд вернуть? Я не вижу <laughs> Ой, вот. извините, ну, или или давайте вот просто вот. А, как бы рассказываю про наш опыт. Мы с 2011 года занимаемся социальным проектированием со студентами. К сожалению, я ничего у студентов не преподаю, не веду, поэтому никаких плюшек в виде зачетов я им дать не могу. Да? Что касается мотивации, но все-таки мы уделяем особое внимание социальному проектированию, и если говорить о продуктивном каком-то результате, это все-таки у нас были инновационные какие-то проекты, то есть мы брали проблемы региона социальные и придумали некую фишечку новую инновационную для решения этих проблем. И у нас этому и было посвящено именно вот социальные наши проекты этой теме. Да, также, как вы уже сейчас сказали, проводим мозговой штурм. Так, про набор группы. У нас есть такой опыт, что мы 1 сентября всех первокурсников знакомим вообще с проектами, с возможностью поучаствовать в проектной деятельности. Проходит это все в формате студент-студенту, когда ребята рассказывают, как это... Круто, как это здорово, какие они проекты уже реализовали, что они с этого поймели. Дальше у нас идет обучение на выездной школе актива студенческого совета. Это проектный блок в ноябре месяце. Ну и саму проектную школу мы проводим для студентов в октябре месяце в рамках всероссийского акселератора рейс который у нас кампус РАНХИКС организует для сначала для филиальной сети, но сейчас они Вышли на уровень России. Да, также как у всех определяем роли в команде, ищем нашу целевую аудиторию, партнеров. У нас больше 31 партнера, в том числе из НКО, и из госструктур и из структур власти и бизнеса у нашей проектной команды. Да, проводим также анализ результаты, корректировки и так далее. Ну, а то, что касается трудностей, да, был здесь вопрос. Основная проблема это, конечно, мотивация, и это видно, насколько количество студентов заинтересованных в начале приходят, и когда они понимают, как как это тяжело и трудно работать, сколько их остается в конце да, проекта. Основная проблема – мотивация. Что делаю? Убеждаю, говорю, что кроме материальных, конечно, есть еще ценности, есть еще и личные какие-то амбиции говорю студентам что эта история про то видимо как стать успешным и узнаваемым уже здесь и сейчас как можно проверить свои компетенции развить какие-то дополнительные гибкие навыки ну и, конечно, говорю, что это некий тест-драйв на ваше умение работать в команде, потому что проектная деятельность все-таки формирует сначала вот эти компетенции умения работать в команде, попробовать разные роли, понять. Мое это, не мое это, лидер я или исполнитель я, или я, э, ну, просто менеджер, да, организатор. И самое основное, это, конечно, нетворк, э, хотя мы сейчас переходим на, как это по-русски, плести сети называются, да, обрастание социальными связями, это очень-очень полезный, тоже инструмент. Это новые полезные знакомства и новые социальные связи, которые уже сегодня студентам позволяют быть узнаваемыми, позволяют уже при получении диплома где-то хорошо, труда устроиться. Конечно, тоже вот такая мотивация. Ну и еще у нас есть второй год возможность защитить, конечно, дипломы в формате стартап-проектов. Угу. Все, пожалуй. <свят> Все, ну, спасибо, очень интересно. Ну, на самом деле, да, вот на вашем тоже, да, примере, а, может не быть никаких зачетов, там, кредитов или еще чего-то, да? Да, я не могу вот. ничего им. Ну, вы можете им дать что-то другое. То есть, ну, вот, мотивация, она самая разная, да, вот те же социальные связи, серьезная мотивация, на самом деле. Те да. же... Э, но, сомнение, опять же, опять, умение хорошо объяснить, почему и где пригодятся навыки, то, и вот это, как развитие навыков, тоже замечательная мотивация. Но, соответственно, если у вас есть что-то, вы рассказываете, что, что, что есть, что это вот им даст. Если у вас нет как таковой заметной плюшки, но всегда есть то, что вы можете им дать. То, что им дать знания, навык, компетенции, связь и все вот это. Надо до них все равно, все надо до них доносить. Спасибо. Спасибо. Яна, да? Да, уважаемые коллеги, давайте я, может быть, тоже поделюсь опытом. Я в университете, в Уральском федеральном университете одновременно и директор Центра по развитию местных сообществ инициатив, и в то же время я директор ресурсного центра «Уралдобро», и мы работаем с некоммерческим сектором, Свердловской области, ну и в первую очередь Екатеринбурга. Поэтому вот у нас нет проблем по вопросам развивать взаимодействие с НКО, мы и так с ними взаимодействуем, да? вот. И у нас уже есть опыт, несколько лет через проектное обучение мы заводим проекты НКО, тут есть чем поделиться. И вот даже сейчас, вот на сегодняшний день уже мы 10 проектов завели, вот как мы с вами должны были, да, 10 завести, то есть мы уже завели, уже набраны группы, команды студентов, и с первой командой я уже успела встретиться, по остальным там э, будем встречаться на вот этой неделе, на текущей неделе. Значит, у нас вот смотрите, какая схема интересная получается. Как правило, НКО достаточно сложно оформлять вот эти заявки, и некогда. У них всегда нехватка временного ресурса и человеческого, и я их очень понимаю как директор организации сама. Поскольку я в этом вопросе уже давно разобралась, мне гораздо проще для них оформить эту заявку. И заказчиком выступает в этом случае «Урал. Добро», особенно по заявкам на информационную поддержку благотворительных проектов. Но фактически мы делаем это для какой-то НКО. Каждый семестр у нас разные партнеры. И со студентами встречается и представитель от «Уралдобро», ну, как правило, это я, в некоторых проектах это может быть там таргетолог, аналитик, смотря, ну, какой проект. Вот. И в то же время мы приглашаем представителя организации, для которой мы делаем проект, и знакомим с командой этой организации тоже. Вот такая сложная система, но она на самом деле очень устойчивая, потому что мы тестировали Разные варианты, и этот получается лучше всего. То есть вот организация заказчик, в данном случае ресурсный центр ⁇ Урал Добро ⁇ берет на себя часть рисков. Если у студентов не получается, мы им помогаем, если возникают какие-то вопросы мы их решаем совместно, если у НКО возникают проблемы, вот то, что здесь совершенно справедливо написано, риски, да, времени у них нет на взаимодействие и такое вот все, то ну, я это планирую в свою работу, и я все равно со студентами встречаюсь, потому что я еще и сотрудник университета. Вот, и вот по такой схеме мы завели проекты. В то же самое время есть у нас пара проектов, которые непосредственно НКО подавали, в том числе, Заявка вот на конкурс Поведы мира, они ее с нами согласовывали, подавали, и мы увидели, что вот она наша заявочка. Мы ее взяли это наш региональный проект. Они ждали, что мы их возьмем. Уже набрана команда, и очень сильный куратор уже встал на этот проект. Вот в рамках проектного обучения. Вот знаете, с какими? Какие приемы, вот здесь хороший вопрос, какие приемы лучше всего помогают? Вот когда работаем с практикантами, то все-таки лучше всего получается индивидуальная работа. Группами пробовали, это не получается так хорошо. Когда работаем с проектным обучением, то, естественно, лучше всего помогает точное планирование контрольных точек. Когда ребята знают, что вот, вот эта точка в проекте совпадает с их итерацией. И они, ну, это помогает им организовать себя, и к этим точкам они хоть как должны закончить что-то, сделать и оформить это в виде отчета. И вот я всегда, когда пишу эти проекты, я очень стараюсь, чтобы итерации совпадали с реальными кульминационными точками проекта НКО. Тогда получается здорово, это очень помогает. С какими трудностями сталкиваетесь? А вот на, прошлом, на прошлой встрече Я посмотрела ее в записи Вы сказали, вот очень важный этап Которого у меня практически нет И это, в общем-то, моя трудность и риск То есть, вот смотрите Мы подготовили заявку Мы все согласовали с НКО Мы разместили это в университете Университет внес свои изменения Мы их согласовали Все, студенты это увидели Там паспорта проектов и выбрали И я не могу выбирать из тех, кто откликнулся. Вот. То есть у меня нет этапа, как вы выбираете тех, кто откликнулся. Никак не выбираю. Вот кто откликнулся уже на проектное обучение, с теми мы и работаем. И вот самый интересный случай в прошлом году, например, это когда на один проект у меня откликнулись ну, большое количество студентов, и они самоорганизовались в две группы. Так вот, одна группа получилась самая сильная, и она, кстати, прошла вот на конкурс высшей школы экономики, да, они у нас вошли в топ, там благотворительная ярмарка «Урал. -добро», а вторые, ну, очень слабо отработали, в моем потоке это была самая слабая группа. С ними работал один и тот же куратор, одна и та же организация, это был один и тот же проект. Ну, просто по какой-то причине туда попали ребята, у которых ну, практически не было мотивации, я не знаю, как они там оказались, почему записались. вот И так тоже бывает. Это нам показывает, что не все зависит от нас, а очень большая часть зависит от студентов и от того, насколько важно им участвовать в этом проекте, и насколько они лично мотивированы и заинтересованы. Вот это риски. То есть тут было две группы, понимаете, поэтому... Для организации риска не получилось, но м, вот кто, как, как насколько сильные студенты и заинтересованные наберутся, это риск для проекта. И вот сейчас э, 10 проектов у нас готовы, команды набраны, и это для меня вот сюрприз. То есть проект, который, я думала, меньше всего наберется ребят по профилактике зависимости, больше всего ребят. И он еще оказался международный, там набралось две группы вообще под завязку. Может быть, я на информационной встрече, онлайн-встрече с ними так переживала за этот проект, что слишком ярко его подала. Я не знаю, по какой причине они оказались там в таком количестве. Вот. На какие-то проекты записались всего три человека. Ну, три человека — тоже команда. И mm -hmm. вот наш главный риск в этом, что мы не можем заранее гарантировать заказчику, что на самом высоком уровне будет реализован проект. Мы не знаем, какая команда у нас собралась. Ну, надеемся, так конечно. Вот, естественно, в эти команды часто записываются ребята, которые уже были у нас на практике, уже знают нас, мы их знаем. Вот это сейчас у меня, ну, в половине команд так, за них я спокойна, то есть там я уже знаю, что за народ. Вот. Когда вы работаете с проектным обучением, огромное значение имеет то, какой куратор у вас от университета. То есть вот я же со стороны заказчика, да, я не могу быть куратором, хоть я и сотрудник университета. Вот. А со стороны университета выходят кураторы, которые непосредственно работают со студентами, ведут у них, как правило, профильные предметы. Часто бывает, что вот, ну, пиар реклама, там, реклама и связи с общественностью, это непосредственно связано с задачами проекта. И mm -hmm. это, конечно, очень помогает, потому что они в процессе очень эффективно учатся. То есть они вот это прошли, и сейчас они это делают на практике. Мне кажется, это вот очень мощный инструмент. То есть с нашей стороны мы больше даем социальную ответственность, вовлеченность, мотивацию, вот это вот все. А вот учебная часть, она больше связана с куратором, а не с заказчиком. Вообще педагогическая составляющая больше связана вот с куратором. И НКО не собирается даже этим заниматься, мы это обсуждали с коллегами, то есть у них это в планы, в задачи совершенно не входит, они и не будут этого делать. Это вот делает та сторона университета, ну это естественно, наверное. А, чего не хватает? Ну вот это я уже вам рассказала. Mm -hmm. Самый интересный, смешной, необычный случай, ну это вот был у нас один проект, в котором мы тестировали форматы благотворительной деятельности для нашей очень дружественной партнерской организации, которая работает с молодежью с расстройствами аутического спектра. И в пользу их инклюзивных мастерских мы разрешили нашим студентам самостоятельно разрабатывать мероприятия. И при этом мы подумали с ну, вот нашим взрослым коллективом, что ну, мы основные это мероприятия все равно проведем, такие вот привычные, гарантированные, чтобы партнеру нашему было хорошо. А студенты, ну что они там интересно придумают? Ну вот, вот. они очень нам необычные варианты предложили, благотворительный вечер в общежитии и рок-концерт в каком-то маленьком молодежном клубе полуподвальном. Так вот, в итоге это оказались самые яркие, Мероприятия, которые привлекли больше всего и людей, и средств, и про них написали федеральные СМИ. И вообще они далеко по охватам офлайн вот вовлеченности молодежи, очень далеко опередили то, что делала взрослая команда. Вот это был ну, самый необычный для нас случай, потому что это, это было впервые. И это вот наш любимый формат, когда мы молодежи даем напрямую работать с целевой аудиторией молодежи тогда получается так здорово. Отлично, отлично, спасибо. На самом деле это очень здорово деле, у студентов и да, у молодежи получается. У них, особенно если они там впервые занимаются этим темой, у них еще это, зашоренности нет, да, нет, нет установленных, в голове каких-то стандартов, и они работают так, как чувствуют, как видят. Взрослые, мы, мы как бы там, люди взрослые, опытные, тоже работают как бы от, от всей души, но все равно уже какие-то есть устоявшиеся стереотипы, какие-то есть уже про, пройденные ранее эффективно способы, да? А вот человек приходит с, э, с чистой головой, вот, не с пустой, а именно с чистой, и выдает действительно студенты такие очень интересные идеи, согласно, в проектах это достаточно... Даже часто, я бы сказала, встречаются такие совершенно неожиданные решения, идеи. Спасибо. И вот про две группы на один проект у нас вот такой опыт тоже с проектом деятельности с магистрантами, когда специально даже смотрели по две, по три группы на один проект. Вот. И почти всегда такой момент, что кто-то срабатывает хорошо, а кто-то не очень. И, кстати, вот на тему немотивированных студентов э, обратила внимание, но ну это, наверное, вечная, вечная история везде, я, к сожалению, э, так называемая проблема безбилетника, да? то есть э, того, кто записывается в проект, рассчитывает, что он будет в группе, группа будет что-то делать, то есть он -то сможет на каких-то не очень там, сложных вещах просидеть спокойненько и получить э, свой там, зачет, не зачет, ну, не важно, что там, да, как просто свой, свою деятельность и прочее. Бывает так. А бывает, что просто ребята, тоже с разговариваем, всегда говорят какие-то неудачи. Вот сейчас к оценке перейдем как раз. А, обязательно всегда вот собираем с студентами обратную связь. А, что почему да, почему нет, почему там сделали, не сделали, получилось, не получилось. А кто-то что иногда просто не очень представляли, куда шли. То есть, ну, действительно, то есть человек шел, вроде, он прочитал, он интересный, не дооценил фресивы, не до конца понял, как бы это. Конечно, вряд ли кто-то скажет, что если действительно пришел просто так подпасоваться, так сказать, и заодно пройти проект. Но в целом стараются, стараются проанализировать, что же было не так, почему не получилось. Вот. Но действительно, мотивация очень-очень разная будет. И сейчас вот тоже расскажу... Потом поделимся опытом, что это получится. Мы вот сейчас э, запустили один вариант сбора студентов на проект. Когда набираем не на один не на каждый конкретный проект отдельно, а на несколько проектов с НКО. Мы забираем просто студентов сейчас. А распределяться будем уже, когда они все соберутся. И, ну, кто-то придет под конкретные задачи, а кто нет, чтобы они могли уже выбрать из того, что имеется. В целом, такой небольшой опыт такой был летом, когда одновременно набирали на два проекта, и двое из тех, кто записывался, записались и туда, и туда. И когда мы разделялись, а даже трое, трое из шести, вот они записывались туда и туда, а трое на конкретный. И мы перераспределялись и сделали две группы. И получилось весьма, так сказать, эффективно. Посмотрим, что будет сейчас, когда мы набираем специальные, именно вот на, на, на несколько проектов в сумме группу студентов большую. Угу. Кто еще хочет поделиться? У нас еще немножечко времени на это есть, прежде чем мы перейдем к оценке. Коллеги, добрый день. Череповецкий госуниверситет. Как я Понимаю, списков, в списках, наверное, осталась тут одна, поэтому я кратенько постараюсь поделиться. Можно я попрошу вернуть на слайд с вопросы? Ой, да, конечно, я женщина, перескакивает, да, нет ничего страшного. Я буду краткой, потому что, на самом деле, про опыт организации работы, работы именно с группой студентов я полноценно поделиться не могу, потому что я являюсь таким организаторским звеном. У нас в университете, так как проектное обучение является образовательной дисциплиной, но у нас полностью внедрено в образовательный процесс, то работа с группой студентов, она... Uh, ну, и, и, вот, собственно говоря, этими функциями наделяется преподаватель. Он у нас называется руководитель проектного обучения. А ру руководители проектного обучения, соответственно, они обучены, да, и, как правило, их а, работа с группой, со студентами выстраивается по модели вот не учебного занятия, а по модели фасилитации. То есть мы специально их обучали приемам, каким-то навыкам, чтобы они умели именно фасилитировать работу в группе. А какие приемы у нас вообще в целом есть с точки зрения мотивации? Раз это образовательный процесс, то, естественно, у нас есть оценка, причем оценка комплексная, которая состоит из оценки как раз руководителя проектного обучения, который на протяжении всего периода следит за тем, как каждый студент работает в проекте, есть оценка от, и есть оценка от самого заказчика, потому что заказчик всегда присутствует на защите, это обязательно, и заказчик, собственно говоря, свой вердикт тоже в оценку, ну, свой вклад тоже вносит. Поэтому первая мотивация это, безусловно, оценка, вторая мотивация мы всегда, ну как сказать, так как у нас уже не первый год э Продолжается вот эта проектная история, то мы стараемся делать э, очень красочные мероприятия защиты, то есть э, в какой-то мере для команд это тоже мотивация поучаствовать в этом шоу, потому что они идут в большой зал, они иногда, на самом деле, почему считают, что это мотивация, потому что иногда вот этот командный дух, они иногда на защиту печатают себе футболки с логотипом своей команды. Да? или что-то такое, вот похожее дело, делают, делают значки. Они выходят вместе на сцену, их это и сплочает, в том числе и мотивирует. Они вместе готовятся. Ну и несмотря на оценку, мы стараемся каждый год предусмотреть какую-то мотивацию, например... Поездка на какие-то тематические конференции, на какие-то тематические, например, форумы. Ну и, конечно, у нас есть по разным направлениям. Мы выбираем команды победителей. Команды победителей получают статуэтку, у нас есть такая разработанная статуэтка, в общем, весь этот комплекс, мы им и поездку, и статуэтку, и иногда, в зависимости от года в год, иногда бывают стипендии тем, кто победил, ну те, у кого самые высокие баллы. А еще тоже слышала в докладе про рассказ о командах. Да, мы безусловно, а, у нас есть отдельная группа а, от университета всего этого процесса, про, связанный с проектным обучением, и мы а, закрепляем, ну кто согласен, насколько хватает ресурсов за командами, мы закрепляем студентов-пиарщиков, которые... Публикуют в группе интервью с ребятами, как они рассказывают о своем проекте, на какой стадии они. Иногда, если у студента-пиарщика больше знаний и больше свободного времени, это могут быть ролики. Ну, в общем, вот как-то так. С какими трудностями мы чаще всего сталкиваемся? Трудностей на самом деле действительно много, и я соглашусь со всеми коллегами, которые высказывались до этого. Ну, да, соглашусь. Нам, например, правда очень сложно, несмотря на дифференцированную оценку, да, на нам правда сложно отследить тех, кто, в какой мере студенты участвуют в том или ином проекте, да, кто больше отсиживается, кто нет. Мы пробовали разные пути. У нас был опыт один год. Мы а, организовали команду трекеров, которые с ребятами работали в трэла, пока это было возможно. Они отслеживали хотя бы примерно, как кто ставит задачи, как кто-то на это реагирует. Один раз мы проводили оценку 360, то есть команда анонимно друг друга оценивала разные способы. Но так или иначе пытаемся с этим как-то дальше разобраться смешных историй наверное сейчас прям сразу не вспомню но могу сказать что когда у нас была первая итерация проектного обучения нам для нас было большим удивлением, что студенты, которые до этого, не, до этого условно не появлялись в университете и отлынивали, да, попав случайным образом вот в проектную стезю, они достаточно выровнялись и пришли на следующий год, сказали, мы, мы еще хотим. Вот. А, ну, поэтому как-то так, а, чего не хватает, ну, пожалуй, тоже, наверное... У нас, видите, у нас все-таки, чего нам точно не хватает, нам не хватает рук и ресурсов, потому что студентов с каждым годом все больше и больше, и задач от наших партнеров из разных секторов тоже большое количество, поэтому мы пытаемся как-то, с одной стороны, странно звучит, унифицировать процесс, с другой стороны, мы понимаем, что все, наоборот, должно быть сильно разное. Вот, Поэтому движемся пока как-то так. Вот. Mm -hmm. На этом все у меня. Здорово, спасибо. Спасибо. Все, кто хотел, поделились? Никого не забыли мы? Ну, давайте тогда сейчас мы про оценку поговорим. И если у кого еще будет что сказать, или кто-то не успел выступить, вы, пожалуйста, присоединяйтесь. Итак. Он даже немножечко до оценки, да, но быстро пробегусь, потому что мы это уже, в общем-то, говорили. Договариваем, даем студентам задачи, встречаемся, обсуждаем, организуем встречу с заказчиком. Уже, да, когда, ну, тут, да, кто-то сразу встречает с заказчиком. У меня вот опыт как-то больше, может это, может, это, может, это спецификой можно назвать, да? То есть мне нужно знать. Сначала посмотреть на моих студентов, посмотреть, что они уже успели узнать, посмотреть, какие у них есть предложения, мысли, вопросы, потом уже встречаться с заказчиком. Организуем все обсуждения, выявляем основные проблемы и задачи, разрабатываем план решения и вместе тоже со студентами уже здесь смотрим, всех ли ресурсов у нас хватает, если нет, то какие нам ресурсы еще нужны. Еще студенты, еще кураторы, да, других специализаций, партнеры, да, возможно какие-то, может быть, нам тех, технически что-то нужно. Допустим, у нас будет задача для съем, съемка ролика. Далее у нас идет непосредственно организация текущей работы, взаимодействие с заказчиком и так далее. Извините. Итак, наша задача создать условия, наша задача организовать, чтобы это взаимодействие постоянно проходило со всеми, с кем нужно, и освещаем работу группы, вот то, что говорили, да, на самых разных этапах, это можете в процессе и, конечно, обязательно в конце. А что касается оценки, вот еще даже оценка начинается уже с чего, собственно говоря, ну, с рефлексии, саморефлексии и так далее. А на самом деле… Еще в процессе работы мы обязательно должны обращать внимание на то, как идет вообще наша работа над проектом, как идет работа в группе, как идет работа с проектами вообще внутри учебного заведения, что можно сделать, ну, тут уже с позиции ментора, с позиции координатора, что можно сделать, чтобы в ВУЗе была организована работа лучше, что можно сделать для того, чтобы лучше работала с партнерами и так далее. И так далее. А, то есть э, начинается такая, скажем так, оценка, предоценка да, с рефлексии. И первая рефлексия это наша. Групповая рефлексия. Как идет работа в команде? Все ли нормально, все ли хорошо, все ли работает, все ли со всеми могут там работать, не, не нужно ли где-то вмешаться. Uh, все ли делают то, чем они хотели заниматься? Нужна ли им какая-то помощь? Нужно ли поменять задачи? Uh, хватает, не хватает знаний? чего это еще для того, чтобы работать? Чем можно, что называется, помочь, чтобы работать легче? Вот. Uh, идет или не идет развитие у человека? Да? Как, как, как оценивает это каждый человек, оценивает эта группа? Группа оценивает не каждого человека, да? человек оценивает себя и группа оценивает себя как группу. Очень важный момент, да, приходя от рефлексии, это так называемая развивающая оценка э, или оценка для целей развития. То есть, э, да, причем сейчас мы говорим обо всех участниках процесса, неважно, будь то студенты, будь то вот координаторы, будь то любые другие представители от ВУЗа, э, в том числе мы можем, да, включать здесь и э, наших партнеров, и некоммерческие организации, э, на разных там стадиях, да, или помочь с оценкой, или как они оценивают тоже процесс. Почему оценка в процессе работы? Дело в том, что когда мы проект закончили, мы, конечно, будем делать оценку по результатам работы, это очень важный элемент, но когда мы проект закончили, мы уже только единственное, что можем сделать, это... Вот мы уже можем понять, что было не так, например. Если что было так, все хорошо. А вот если мы уже поймем, что-то что, что было не так, то когда мы делаем оценку работы, мы уже ничего с этим сделать не сможем, ничего поменять мы здесь не сможем. Если что-то не так в процессе работы, мы можем понять, что мы можем сделать, чтобы было так. Поэтому самооценка идет, извините, поэтому оценка в процессе работы идет постоянно. Это может быть самооценка. самооценка, которую и мы для себя проводим, и мы у студентов наблюдаем. Когда студенты рассказывают, что получается, не получается, нравится, не нравится, смотрим их реакции. Кстати, очень важный момент для онлайна. Вот что как бы в офлайне вы и так видите, ребят, да? Всегда прошу онлайн, когда, хотя бы когда ребята говорят, включать видео. Ну, технически не всегда у всех возможно включать видео постоянно, но хотя бы когда человек рассказывает, включать видео. А лучше всегда, потому что следим за реакциями, смотрим, что не так. Кому что не нравится. Кто-то, кто возможно, удовлетворен своей работой. Кто-то, возможно, недовольствует работой товарищ. Какие-то недовольства они не должны копиться. Если недовольство копится, оно ухудшает результат в итоге. Вот. Это вот такие явные-неявные оценки, самооценки. Формальная неформа... и неформальная, и, и здесь же, да, неформальная оценка команды, опять же, те самые реакции. Вот. Оценка может быть и более формальная в процессе. Можно задавать, и нужно время от времени, да, задавать непосредственные вопросы. Что, как вы считаете, что, как вы считаете, да, как у нас идет проект, что получается, не получается, что вам нравится, не нравится, чего вам не хватает, что нужно добавить, что нужно убрать, что нужно поменять. Не каждую встречу, конечно, но вот у нас такие, у нас, например, грубо говоря, примерно за, за, за проект три месяца таких вариантов рефлексий устных, в основном устных, письменно максимум один раз. Таких успех примерно три, то есть примерно одна на месяц. Но если более короткий проект, да, там одна на три недели. Вот, чтобы просто этих, этой обратной связи было хотя бы две за проект, чтобы успеть что-то поменять. Причем одна идет довольно-таки быстро, буквально 2-3, ну, пару недель, максимум 3 от начала работы, потому что... Когда ребята только формулируют, ну только получили задачи, формулируют, что как, формулируют вопросы, там еще пока непонятно, что получается, что нет. Да? А когда уже начинают работать, начинают получать, не получать ответы, вот там уже появляются самые первые такие моменты, где нужно быстренько вот следить, что можно поменять. Итак, оценка, самооценка, оценка команда оценка заказчика и других внешних партнеров. На данном этапе только неформальный. Потому что оценку заказчика именно уже в формальную, там, не знаю, письменную или в каком-то виде уже какого-то но мы просто все-таки в конце. Хотя в разговоре, в беседе мы все равно задаем вопросы, да, задаем вопросы, может прямые, не прямые, тут уже как зависит от того, с кем мы общаемся. И как? Выводим на то, что чем довольны, что-то возможно, возможно что-то не нравится, что-то идет не так, не нужно, что нужно изменить, все ли удобно, все ли хорошо как, и так далее. Удобно, я имею в виду, там, допустим, там, частота, где же встреч заказчиков, удобный канал. Но, собственно говоря, учитывая, что мы на них изначально договариваемся, то, по идее, мы и так договоримся о более удобных вариантах. Но мало ли что в процессе может поменяться. И, соответственно, также оценка метров. Вот. и важно помнить, что оценка, и, кстати, не только на уровне развивающей, не только в момент развивающей оценки. Вообще, а в развивающей тем более оценка это не приговор, да? оценка это э, то, что должно побуждать в дальнейшем развитию. Нужна э, оценка не как э, наказание, да? оценка как э, то, что вот. Вот, вот здесь все замечательно, мы здесь вот так, вот так, вот так. А вот здесь бы можно поправить вот это, а вот здесь бы сделать можно еще вот так. Вот, да? Форму подачи очень важна, чтобы не лишить опять тоже мотивации, чтобы человека не опустились руки, и чтобы он продолжал работать более эффективно, а не наоборот. И, конечно же, оценка по итогам работы. Причем что мы оценим? Мы оцениваем не только результаты и потенциал, да, то есть а, все ли мы выполнили, все ли выполнили полностью, те решения, которые предложены, реально ли их выполнить на практике. И, кстати, да, по каждому пункту, вот, о котором мы сейчас говорим, мы получаем, у нас должна быть оценка и наша, как, наша я, данном случае, как координатор проекта, руководитель проекта, либо представитель от университета, который занимается проектной деятельностью. Даже оба, да, если разные люди, соответственно, оба. Это и сами студенты, это и заказчики. То есть мы, вот эта оценка такая многогранная должна быть, полученная со всех сторон. Применимо ли полученное решение? Можно ли, нужно ли да, на основе... Того, той работы, которая была проделана, сформировать вопросы, задачи для дальнейшей работы. Возможно, для дальнейшей работы следующей проектной группы. То есть сейчас эту задачу решили, закрыли, а у нас родилась новая задача. Оценка рабочего процесса. Это важно прежде всего для а, менторов да, и для тех, кто отвечает за проектную деятельность в УЗИ. Как выстраивается работа группы? Какие моменты с этой работы нужно взять в дальнейшее? какие нужно менять. Как устраивалось групповое взаимодействие, техническое обеспечение и так далее. И так далее. Кроме непосредственно результатов и возможностей применения рабочего процесса, мы оцениваем группу. Это уже тоже да, групповая работа, склад каждого участника. Это то, что самое сложное. Да, мы уже вот, то, что вы не... Большинство, да, так или иначе сказала на эту тему, э, и тоже с этим сталкиваюсь, это очень сложно, вклад каждого участника. Но, тем не менее, даже если мы не можем оценить в полной мере вклад каждого участника, кто больше, кто меньше, кто там хуже, лучше, но э, каждого надо бы оценить, хотя бы с той точки зрения, кто что достиг. Э, Совпало ли то, что сделал человек с тем, что мы от него ожидали, это уже для себя, для развития. Может быть, человек сделал больше, чем мы изначально на него рассчитывали, да? может быть, мы недооценили потенциал человека, или, наоборот, переоценили. Вот. Что взять в дальнейшем в распределении ролей? Оценка ментора, потому что группа группой, как бы, да, руководитель проекта, руководитель проекта, самооценка и, конечно, тоже обратная связь, из которой мы понимаем, что в нашей работе получилось, не получилось, что стоит менять. И не забываем оценку заказчика взаимодействия с ним, потому что э, нам важно понять, да, это и с нашей стороны оценка, да, и со стороны студентов, что было удобно, что было неудобно во взаимодействии с заказчиком. Вовлекался он, не вовлекался, сколько студенты видели, что это важная для него задача или не важная. У нас э, давно довольно-таки был один случай, когда задача вроде была, мы начали ее делать, а когда стали с заказчиком встречаться, как студент после встречи такой ощущение, а, а, а нам вообще как бы нужно или нет, ну, как бы, или мы для кого это делаем. Вот. Но такое к счастью, был случай только один раз довольно-таки давно. В целом заказчики все очень мотивированные и заинтересованы, и студентам нравится обычное общение, но опять же бывает иногда моменты, что неудобно было, что только, допустим, в дневное время, потому что да, заказчики организации работают в дневное время, а студенты в дневное время учатся. Кто-то из заказчиков идет на то, чтобы вечером встречаться, ну и так далее, и так далее. Вот такие основные моменты. Пожалуйста, вопросы, добавления, либо кто-то действительно кого-то не успели выслушать. И по оценке я вам хочу порекомендовать, к сожалению, буквально то, что только получила в выходные, мне присылали информацию, будет 16-18 октября в Петербурге школа оценки. Она, школа оценки она связана именно с оценкой социальных проектов. Возможно, это будет полезно, или э, невозможно, ну, как бы, и вам, кто да, интересуется, как бы, да, оценить э, проекты. Но тут, тут не студенческие проекты, да, не, не наше взаимодействие, тут скорее оценка социальной эффективности проектов НКО. Кому эта тема интересна, возможно, будет полезно, потому что школа очень сильно люди проводят. И, возможно, вы порекомендуете своим партнерским организациям, некоммерческим, принять участие. Школа проходит очно в Петербурге, но с возможностью заочного присоединения. Записи не будет, а онлайн-трансляция будет. Вот. И, соответственно, вместе с презентацией, могу прям в презентацию свадьбик ставлю со всей информацией, которая ну, касается школы. У меня на этом все. Пожалуйста, ваши вопросы и дополнительная информация. Я сейчас пролистываю список участников. Вижу у нас Варвара. Я, извините, к сожалению, не запомнила отчество, оно не написано. Тогда, коллеги, если вопросов нет, то мы можем на этом заканчивать, но контакты остаются, они есть в презентации. Можно писать, можно спрашивать, чем смогу поделиться так сказать, опытом или ответить на вопрос с удовольствием. Вот, остаюсь пока на связи, опять же, если сейчас возникнут какие-то вопросы или желание что-то сказать. Ну, в любом случае, мы презентацию и запись сегодняшнего мероприятия отправим на почту, и я думаю, по мере возникновения вопросов мы, конечно, с координаторами со всеми держим связь и будем передавать их, если что. Вот. Я думаю, можно завершать. Спасибо большое и нашему спикеру сегодняшнему, Светлане, и нашим координаторам, кто присоединился за вашу активность, и продолжаем дальше реализовывать наши проекты. Всем большое спасибо. Спасибо, что поделились опытом, очень подробно интересно. И с удовольствием тоже... Если у нас будет обратная связь и э, с вашей стороны в нашу, тоже буду с удовольствием не только делиться опытом, но и э, хотела бы и от вас получать тоже какую-то такую дополнительную информацию. Спасибо большое. Всем спасибо, до свидания. До свидания.